Беспокойтесь за свой груз? Обратитесь в компанию Азиатранзит Групп. Мы сделаем таможенную очистку и доставим ваш груз из Китая в любой город России. Группа компаний Азиатранзит Групп. С нами легко и спокойно.